Казалось бы, две москитные сетки. Но отличаются они материалом, который установлен в рамке. Продемонстрирую. Обычная москитная сетка. Как видите, она пропускает воду. Естественно, она пропускает пыль, газ, выхлопные, э, выхлопные газы машины, все остальное. А это инновационная москитная сетка. Для того, чтобы убедительнее показать ее свойства, вот наружная сторона. Вот наливаем воду. Как видите, она прекрасно держит воду. Поэтому сомнения по поводу того, не пропускает ли она мелкую пыль, у вас должны полностью исчезнуть. Более подробно читайте под описанием к нашему видео.